Абсолютно другой вкус. Это не просто какое-то запеченное ребрышко. Это по-настоящему ребрышки барбекю в техасском стиле или в каком вам больше нравится. Очень вкусные. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю ребрышки ББК или ребрышки барбекю. Настоящие ребрышки барбекю, но они сделаны в духовке, не на огне, а все равно будут и копченые, и с дымком. И я дол думаю, должны получиться очень-очень аппетитными. Рецепт очень простой, поэтому давайте делать вместе. Я выбрал специально ребрышки с молоденькими вот такими косточками. Они находятся прямо возле грудинки. Вот. Два таких красивых ребрышка. Шикарных. Сначала я удаляю пленку, которая покрывает ребра. Она очень жесткая и мне она здесь не нужна. Пленочка очень вкусная, я думаю, кися будет рада. Кися, кися, кс кс, -кс, -кс. кися, кушай. Мясо откладываю в сторону. Готовлю пряную смесь для маринования ребрышек барбекю. Черный перец. Зира. Зира немного. Можно взять горчичный порошок. Я беру зерна-горчицы. Сладкая паприка. Вот столько. Острый каянский перец. Кари. Здесь у меня не карри, здесь у меня корень куркумы. Сушеный имбирь. Вкус и аромат сушенного чеснока мне не нравится, поэтому я измельчу на терочке обычный свежий чесночок. То же самое и делаю со второй половинкой ребрышка. Ребрышки на решетке, а решетка на листике. Я оставлю ребрышки барбекю в обычную простую духовку, которая разогрета до максимальной температуры. Это 200 с хвостиком градусов. И они там будут греться. Минут через 10 я уберу температуру на 200 градусов, 200, 180 и там ребрышки будут запекаться. Пока это все происходит, я приготовлю хороший, вкусный соус для ребрышек барбекю. Для этого я буду использовать соус терияки, светлый соевый соус, а здесь у меня три вида моего домашнего уксуса из абрикоса, из белого винограда и из груши. Вот так. Также я буду использовать инвертный сироп. Друзья, как правильно, вкусно и быстро сделать домашний уксус из разных фруктов, ссылочка вот здесь вверху. А также я буду использовать самый простой, но вкусный кетчуп. А как сделать инвертный сироп, ссылочка вот здесь вверху. У меня уксус очень концентрированный, поэтому я буду добавлять совсем по чуть-чуть под 1 четвертой чайной ложечки. Ой, это много. Эту смесь я нагреваю до кипения чуть-чуть, а уже после того, как смесь начнет слегка пузыриться, я добавлю сюда немного инвертного сиропа. Перед тем, как нагревать соус, я его попробовал, для того, чтобы добиться сбалансированного вкуса. Здесь немного не хватает соевого соуса. Также немного терияки. Теперь вкус уже очень хороший, нагреваю. Соус барбекю уже готов. И добавляю немного инвертного сиропа. Классно. Mm. Mm. Отлично. Так Проверяю, что здесь происходит. Mm. Mm -hmm. mm. Ребрышки барбекю стоят в духовке уже час 55 минут, при температуре около 200 градусов. Шкварчит. По-моему, ну, оно уже давным-давно готово. Так Подуем. Пока мяско остывает, я вам кое-что покажу, друзья. Сейчас я готовлю маринованный дайкон или кимчи из дайкона. Это очень вкусная закуска. Сезон дайкона. Обалденная штука. Друзья, если вы хотите узнать, как вкусно и быстро и самым здоровым образом замариновать дайкон, ссылочка вот здесь сверху. Попробуем. Дорым-дорым готово. Здесь у меня есть телят из груши. Он настаивается на дубовой щепе уже больше года. Я отсюда достал вот такую маленькую щепочку. И с помощью ее я теперь буду добывать дымок для того, чтобы сделать настоящие ребрышки барбекю. Эту щепочку я распущу вдоль на несколько маленьких щепочек. мокрая, потому что она провела в спирте уже больше года. Теперь я беру небольшой кусочек фольги, заворачиваю сюда щепу и делаю вот такие проколы. Я застелил противень фольгой и сюда кладу ребрышки, эти ребрышки, щепочки. Все это ставлю на нижнюю секцию духовки на самую максимальную температуру, чтобы щепки начали э, тлеть и давать дымок. Соус барбекю. Ой, какая вкуснятина. Ребрышки уже оголились, то что я и хотел. Переворачиваю ребрышки соусом вниз, накрываю фольгой, слегка, вот так, даже вот так. вот, Идеально. И ждем. Я поставил духовку под вытяжку, чтобы весь дым втягивала вытяжка и поставлю сейчас ребрышки на вторую яру, чтобы они слегка прокоптились. Ребрышки слегка прокоптились и прогрелись. Теперь я мажу вторую сторону соусом барбекю и переворачиваю на другую сторону. Так как температура в духовке все-таки не быстро поднимается, как бы мне хотелось, поэтому я уже сейчас фольгой накрывать не буду, чтобы все это слегка еще раз зашкварчало. Раз уже грушовый дистиллят попал в камеру, то конечно же я буду именно с ним и дегустировать. Как будто бы попал в детство. Конфетки дешес, но со спиртом. Вкуснятина. Паста из авокадо. Вкуснее всего ее пробовать вот так. А теперь вот эта штучка. Так. И вот у нас косточка. Вот она. Настоящие ребрышки барбекю с дымком. Ой, как пахнет. И, наверное, самая важная прелесть именно барбекю в том, что есть особый соус со слад, сладкой основой. Классно, как пахнет. Не нужно ехать в лес, не нужно покупать дорогую барбекюшницу. Все ароматное, посмотрите, какое сочное, с дымком и соусом. я очень много готовил разных ребрышек и из свинины и со всех других животных абсолютно другой вкус это не просто какую то запеченная ребрышка это по настоящему ребрышки барбекю в техасском стиле или в каком вам больше нравится очень вкусные М -м -м. такая гарная штука, этот грушовый дистиллят, обожаю, когда все вкусно получается. Даже можно не закусывать. Друзья, ребрышки барбекю в квартире. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Такие же вкусные и жирные, как этот кусочек ребрышка барбекю. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.